Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я расскажу вам о материнской плате Z370 Prime A от фирмы Asus, которую многие из вас могли видеть в моем видео по разгону процессора 8700K. Итак, давайте же сегодня взглянем на нее более детально. К слову, данная плата, как и большинство комплектующих для всех моих тестов, покупалась в магазине Computer Universe, ссылка на него, а также код на 5 евро скидки будут в описании, так что если захотите что-то купить, то можете заглянуть и туда. Данная плата поставляется вот в такой вот коробочке, внутри которой помимо стандартной комплектации, то есть самой платы, диска с ПО и инструкции, а также трех кабелей SATA, есть также несколько интересных приблуд. В первую очередь это вот такая вот простая, казалось бы, вещица, она называется Q-Коннектор, которая крайне сильно упрощает процесс сборки. Данный переходник по краям имеет достаточно хорошо читаемые надписи, которые позволяют вам без проблем воткнуть переднюю панель вашего компьютера, что для многих товарищей, которые нечасто собирают ПК, является проблемой. Им нужно заглядывать в инструкцию, что собственно делать в этом случае не нужно, тем более что можно воткнуть кабеля передней панели в переходник сначала, а затем установить его уже в саму материнскую плату, его втыкать мелкие проводки, в тесном корпусе допустим не самая удобная затея также имеется в комплекте еще две вещи которые хотя и интересны но по мне достаточно бесполезны это крепеж под маленький вентилятор а также специальное устройство для установки процессора на черта оно все нужно догадывайтесь сами я лично не знаю а больше в комплекте в принципе ничего интересного я не нашел сама материнская плата представляет собой обычную плату от x-формата на z чипсете то есть сделанную под разгон процессора и оперативы система питание у нее 4 фазы с раздвоителями под CPU и 2 фазы под видеоядро, так что производитель орет, что их 10, но мы отвечаем, что скорее стоит считать, что их примерно 6 с плюсом. Сразу скажу, что проблемы с питанием, во всяком случае, для шестиядерных кофелейков, как по мне, так не возникнет. Скорее ваш процессор будет упираться в температурный лимит, чем плата упрется в нехватку питальника. К слову, для питания процессоров все так же 8 пин, так что владельцы старых БП, возрадуйтесь, то есть больше пинов вам не добавили. На цепях питания установлены достаточно качественные радиаторы, которые достаточно хорошо отводят тепло. Но опять-таки, чтобы оценить, насколько достаточно, по сравнению с моей X299 Prime A, где на радиаторе мосфетов можно жарить яйца, на этой плате радиаторы намного лучше и до них можно спокойно докасаться руками, то есть все более-менее нормально. На плате есть четыре разъема под оперативу, но, как вы понимаете, хотя количество ядер у процессора и увеличили, но это вам не платформа 2066 и доступен только двуканальный режим работы этой самой оперативной памяти. Производителям заявлен разгон оперативы максимально до 4 ГГц, что в целом более чем достаточно. На практике мои модули от g а спокойно запустились на 3200 на XMP, но они у меня плохо гонятся, и на данной материнке их разогнать без роста вольтажа было нереально. Как, собственно, и на всех остальных материнках. Что же касается видеокарточек, то для них есть три разъема PCI-Express X16 и 4 разъема PCI-Express X1. Таким образом можно установить две карты Nvidia в SLA режиме 8 на 8. Для этого в комплект также включен SLA мостик, который я не упомянул в начале. Также поддержка заявлена для AMD-шных карт в режиме Crossfire. У AMD можно поставить даже три карты в режиме 84.4. Но на черта это нужно делать, непонятно. Тем более, что третья карта полностью закроет все нижние разъемы, так что смысла от этого очень-очень мало. Можно сказать, что 0. А вот если вы решите собрать на ней майнинг-ферму, то теоретически можно воткнуть до 7 карточек. На практике, честно скажу, я этого не проверял, потому что это достаточно долго делать. И я не думаю, что кто-то будет брать платформу Z370 для сборки майнинг фермы из интересных особенностей платы я отмечу наличие двух кнопок это кнопка включения и кнопка Mimog что очень даже хорошо если вы используете открытый стенд то есть можно спокойно включать компьютер выключать и также мемог способствует тому чтобы быстро разгонять оперативную память то есть вы в любой момент можете скинуть ее настройки все это делается очень быстро то есть это во многом упрощает жизнь разгонщику и тому энтузиасту который будет этим пользоваться а вот отсутствие кнопки сброса биоса это не очень хорошо. За такие деньги могли бы запилить и ее. Отсутствие индикатора посткодов тоже меня достаточно сильно огорчило. Имеется в данной плате, конечно же, и подсветка. Как же без этого? Для синхронизации с ней и других устройств в нижней части платы имеется соответствующий разъем. Единственное, что смущает, это то, что не в каждом корпусе данную подсветку будет хорошо заметно, а в ряде случаев ее могут перекрывать кабели, идущие от 24-пинового разъема питания что касается накопителей то здесь есть 6 обычных SATA разъемов с боковой стороны все они смотрят в бок платы что порой не очень удобно и также два разъема есть под М2 накопители один расположен удачно то есть над первой видеокарточкой а вот второй как всегда запрятали за охлаждением чипсета с одной стороны он там будет лучше охлаждаться с другой стороны расположение там крайне проблематичное для монтажа и обслуживания так что плюс это элемент но решайте уже сами. Разъемов для периферии тоже достаточно, то есть на самой плате есть два разъема USB 2.0 и 2.3.0. Они служат для подключения USB и картридеров на передней панели вашего корпуса. Но ну, а что касается задней части платы, то она оснащена обычным набором из двух USB 3.1, это Type-C и Type-A, которые стали достаточно популярны, а двух USB 3.1 первого поколения и двух USB 2.0, а для подключения мониторов, встроенной в продажу, Графики, есть DVI, DisplayPort и также HDMI. Для звука 6 выходов, включая sp Кому такое надо, тот, собственно, знает, что это и поймет. Для подключения охлада здесь есть 6 разъемов под вентиляторы. Они очень даже удачно расположены, на мой взгляд, и в принципе хорошо скомпонованы, то есть обычно идут по 2. Тут претензий на самом деле к производителю никаких нету. Теперь после внешнего осмотра перейдем к разгону проца и осмотру биоса. Сразу скажу, что мой проц удалось разогнать до стабильной частоты в 4.8. Выше можно, но идет уже перегрев, так что в разгоне плата в целом ведет себя вполне. Хорошо, никак вас не будет, наверное, элементировать. Вот только небольшая проблема возникла с калибровкой LLC. А даже с последним биосом 0.6.06 при частоте 4.6 и напряжение 1.3, я получил следующую достаточно большую разбежку напряжения в нагрузке. Как вы видите, того самого идеального уровня LLC, который бы убирал падение напряжения в нагрузке в 0, а тут просто нету. До обновы биоса эти просадки, которые называются V-Drop они были еще больше. Так что это не очень приятно, хотя, как вы понимаете, не критично. Точнее критично для тех, кто любит гнать в мануале, а не в адаптиве, и выставлять все значения своими руками. Что до биоса, то он в целом стандартный. Единственная функция, которая меня удивила, это функция разгона до 5 ГГц. Я думал, что это просто какая-то волшебная кнопка, аля нажал и плата выставила все параметры, годные для такого разгона. По факту это не так, а меняется только множитель процессора некоторые другие настройки при этом вольтаж остается в авто а в авто он у данной платы выше крыши она его сильно завышает так что по мне такая функция она просто бесполезна в остальном же все функции нужные для управления вентиляторами разгона и так далее то есть все что должно быть в биосе здесь присутствует ничего тут нового или кардинально измененного я в принципе не заметил вот как то так друзья это все что я хотел сказать про данную плату как по мне она достаточно неоднозначная, вроде бы визуально все хорошо, радует ее компоновка, радует количество разъемов, кнопки включения и кнопка Mimog. Разгонять на ней проц можно, то есть он стабилен, наберет даже частоту в 5 ГГц, однако проблемы с LLC на 370 чипсете это как-то не айс. Причем данная проблема, как вы понимаете, отмечается не только на этой плате, но и на многих платах, в том числе и на платах Asus. А благо с последними обновлениями биоса все стало немножко получше, но я бы не сказал, что LLC работает прям идеально. Вот собственно и все, друзья. Всем спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, то нажмите на лайк, подпишитесь на канал. А если оно было для вас информативным и полезным, то делитесь им с друзьями. Быть может, для них это будет также интересно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.